очень часто женщины задают такой вопрос он звучит так андрей андреевич каким образом э, научить себя или приучить себя не объедаться как сделать так чтобы не переживать за что-то как научиться делать так чтобы воспитать себя что ли вы знаете что в большинстве своем Человеку нужно развить только одно качество, оно несложное, вообще эти качества они такие противоположные, вот смотрите, как на новый год обычно это происходит, на новый год можно эстетично поесть, а можно фанатично объесться, можно такой вот эстетизм и фанатизм, он всегда присутствует у людей, именно поэтому я всегда призываю к эстетизму больше, чем к фанатизму. Как научить себя не превращаться вот в такого поросенка, не превращать себя в фанатика? Для этого необходимо знать важность лишь одного слова. Это слово неважность. Очень важно понимать, что все неважно. Таким образом, такая игра слов получилась. Таким образом могу четко утверждать, что когда человек, допустим, садится кушать и говорит, ой, я сейчас как наемся, в этот момент он может себе сказать... Да, конечно же, я хочу кушать, но еда для меня в большом количестве это не так важно, или это не важно, или объедаться это не важно, а важно поесть. Таким образом, в случае, если человек начинает произносить это не важно, он теряет важность этого момента и в дальнейшем начинает себя контролировать. Понимание того, что это не важно, как обычно считает человек, и помогает человеку справиться вот с такими неприятными состояниями. Поэтому каждый раз, когда вы будете садиться за стол поесть, и перед тем, как вы начнете кушать, говорите, это не важно для меня сейчас.